Как зарегистрировать свой YouTube-канал? Если у вас есть аккаунт Gmail, гугловский аккаунт, вы просто нажимаете на свою фотографию, на свой значок, и вот здесь выбираете создать канал. Но не у всех это работает. Если у вас такой функции нет, как создать канал, тогда вы переходите по ссылке Channel Switcher, которую вы сейчас видите на экране, и нажимаете создать канал. После этого вы вводите название своего канала, например, код, нажимаете галочку и нажимаете «Создать канал».